Глава 3. Трудовые будни Итак, потратив практически все заработанные деньги на съем Махусенькой квартиры практически в самом центре Сан-Франциско и ее обустройство, мы со Светланой оказались в ситуации ожидания, а что из всего этого получится? Хотя будущее было совершенно непредсказуемым и неизвестным, мы со Светланой, можно сказать, впервые вздохнули свободно за все время пребывания в США. Нахождение в чужом доме было для нас весьма угнетающим, особенно если учесть, что мысли хозяйки по этому поводу в основном были для нас открыты, хотя она и пыталась вести себя весьма достойно. И то, что я тогда не знал английского языка, не меняло ничего. Просто многие люди не понимают самой природы телепатического восприятия, и поэтому могут удивиться тому, что не зная языка, можно читать мысли. Все дело в том, что мысль первична, а слово вторична хотя большинство людей уверены в обратном. И именно поэтому это самое большинство оказывается в ситуации непонимания элементарных вещей, если на эти же самые вещи смотреть с другой позиции. Ведь мысль или образ, создаваемые мозгом человека, только после того, как они полностью сформулированы или созданы, только тогда переводятся в словесный код для возможности передачи желаемого другим. У каждого народа со временем сложился свой собственный словесный код, свой собственный набор звуков, отражающих мысли и образы, возникающие в головах людей. Так что у людей, говорящих на разных языках, отличаются только словесные коды, но не мысли и образы. Именно поэтому для того, чтобы понять, что думает другой человек, достаточно настроиться на его мысли и образы, чтобы, не зная языка, на котором говорит этот человек, понять его. Именно с этим явлением связан один феномен. Феномен, когда люди разных рас и национальностей в реальности сталкивались с пришельцами с других звезд и всегда удивлялись тому, что инопланетяне говорят с ними на родном для них языке, даже не открывая своего рта. Конечно же, прилетевшие из других звезд не могут и не знают ни одного земного языка, хотя бы потому, что в своем подавляющем большинстве они общаются даже между собой телепатически и поэтому, сталкиваясь с жителями нашей Мидвард-Земли, они просто проецируют на мозг земного человека свою мыслеформу, а уже сам мозг человека переводит эту мыслеформу в привычный для данного человека словесный код. Вот и все. Конечно, невероятного и загадочного чуда нет. Прилетевшие не знают земных языков, как и языков жителей других обитаемых миров, а просто используют телепатию. Мне очень многие люди говорили о том, что они только еще подумали о том или ином вопросе, а я уже им начинаю отвечать на еще не заданные в словесной форме вопросы. И не имело значения, знал я или нет язык человека, задающего вопрос или вопросы. Я забегу вперед на 2-3 недели от описываемых мною событий, для того, чтобы привести пример этому. Периодически я просил приехать к нам в Джорджа, чтобы перевести мои слова моим пациентам, особенно если то, что я хотел сказать, выходило за рамки обычных фраз о том, что и где чувствует мой пациент. В один из дней середины марта 1992 года я работал со Стивом Ловином, владельцем небольшого завода по производству витаминов. Он очень заинтересовался моими возможностями и не только в связи с его состоянием здоровья. Поэтому Стив Ловин однажды приехал на свой сеанс и передал Джорджу свое письмо, чтобы он мне потом его прочитал и перевел. Джордж положил его письмо нераспечатанным на стол, и я приступил к своей работе со Стивом. Работая с ним, я, пользуясь присутствием Джорджа как переводчика, начал объяснять Стиву Ловину то, что я считал важным объяснить ему. Мое объяснение не касалось состояния его здоровья, а весьма тонких химических механизмов, происходящих в живой материи. Другими словами, мое объяснение не относилось к очевидным вещам, как могут подумать некоторые скептически настроенные читатели». Я начал объяснять ему, что для органических молекул имеет значение не только химический состав, положение атомов в молекуле, но и пространственное положение тех или иных атомов по отношению друг к другу. Что и пространственная структура молекулы имеет ничуть не меньшее значение, чем ее химический состав. И что основная проблема промышленного производства органических веществ, в частности витаминов, заключается в том, что витамины в таблетках практически не усваиваются живым организмом, по одной простой причине. При химическом тождестве с живыми витаминами, они имеют принципиально другую пространственную структуру молекул, и по этой причине очень плохо усваиваются человеческим организмом. В своем разговоре я затронул этот и ряд других вопросов, которые весьма трудно назвать очевидными. Когда я закончил свой сеанс работы со Стивеном и свое пояснение, он был почти что в состоянии шока, как это выяснилось несколько позже, когда он стал комментировать сказанное мною. Первое, что он сказал, так это то, что он уже получил все подтверждения моих способностей, какие ему были нужны. Дело в том, что настроившись на работу с ним, я не только провел свой сеанс, но и ответил на его вопросы, которые он изложил в письме, которые Джордж еще даже не распечатал. Просто подобное для меня в порядке нормы, но для других людей это выглядит как самое настоящее чудо, хотя в этом нет никакого чуда». Именно этот эпизод стал отправной точкой нашего с ним сотрудничества в течение почти пяти лет, но об этом несколько позже. А перед тем, как вернуться к трудовым будням, хотелось бы прояснить мою позицию по поводу чтения мыслей. Я считаю, что мысли каждого человека являются его частным делом. Я никогда не лезу в голову человека без его на то согласия. Исключением являются ситуации, когда от человека исходит угрозы или мне, или окружающим. В этом случае я считаю, что мне не нужно разрешение такого человека, и то я не лезу в его личные дела, а только просматриваю то, что относится к опасности. Во всех остальных случаях я не лезу в голову человека, даже если он и относится ко мне явно отрицательно. Это право человека иметь свое мнение, вне зависимости от того, правильное оно или нет. Пока мнение человека не вредит никому, это его личное дело. Так что для того, чтобы понять отношение Марши к нашему нахождению в доме, об этом я писал ранее, мне не нужно было проникать в ее голову. Ее мысли просто выплескивались из нее, как фонтан. Единственное, кто относился к нам со Светланой по-настоящему искренне в доме Джорджа Арбеляна, так это дети, Крейг и Вейд, братья-двойняшки. И вот после двух месяцев ощущения себя не в своей тарелке, мы свободны. Свободны и независимы, и главное, никому ничего не должны и не обязаны, так как за все платили из своего собственного кармана. Это состояние было просто замечательным. Несмотря на то, что наши апартаменты были очень маленькими, мы чувствовали себя в них прекрасно. Наша первая резиденция была в здании по адресу улица Каменщиков 640, как я уже писал, почти в самом центре Сан-Франциско, между улицами Буш и Сатор, совсем рядом с центральной площадью Сан-Франциско. Примечательностью нашей американской хрущевки было то, что кровать убиралась в стену. Створки, встроенного в стену шкафа, раздвигались в стороны, и отпускалась кровать а утром в обратной последовательности все убиралось во встроенный в стену шкаф. Таким образом комната получала свободное пространство, и без этого было бы вообще тесно. И что самое важное, невозможно было бы принимать пациентов. А так, пять минут и спальная превращалась, спальная превращалась в довольно уютный маленький офис. В любом случае, большего размера, чем в офисе мистера Ховарда Харрисона. Уютный маленький офис, эта маленькая комнатушка превращалась только благодаря стараниям Светланы, которая создавала этот самый уют, внеся всего несколько штрихов в интерьер. И вот через пару дней после нашего переезда на свою квартиру, все было готово к приему пациентов. Мой прием начинался в 9 часов утра, и поэтому как бы не хотелось нам подрыхнуть подольше, приходилось вскакивать не позже половины девятого и подготавливать комнату к приему, после чего каждый из нас занимал свои рабочие места. В кавычках рабочим местом Светланы была маленькая кухонька, на которой даже два человека не смогли бы разминуться. И вот пока я работал с людьми в своем в кавычках офисе, Светлана вынуждена была сидеть все это время на кухне на табуретке, ибо даже стул не мог поместиться между окном и кухонной плитой. Единственным ее спасением в этой ситуации были книги, которые она читала, пока я занимался с пациентами. И при ее подвижности такое сидение на одном месте было для нее почти что пыткой – и продолжительность этой пытки увеличивалась в день от дня. Все дело в том, что вначале у меня было немного пациентов, но с каждым днем желающих становилось все больше и больше. Со многими пациентами, у кого в действительности не было денег, я работал бесплатно. А таких в Америке весьма много, так как для подавляющего большинства американцев 5000 долларов является огромной суммой. Единственными условиями в таких ситуациях с моей стороны было предоставление мне медицинских документов о состоянии здоровья до начала моей работы и в ходе онной, и разрешения использовать эти данные в случае необходимости в моих публичных выступлениях или публикациях. Я считал себя не вправе использовать истории болезней своих пациентов без их на то согласия. И кроме этого я никогда не говорил людям, что я считаю их уже здоровыми, без того чтобы не послать их на медицинские тесты. И делал это я не потому что не знал что говорить, а потому что мое знание нельзя было предоставить в виде результатов медицинских тестов которым люди привыкли и которым люди доверяли. И кроме того, в Америке предостаточно своих в кавычках «целителей», которые в лучшем случае не вредили своим пациентам и к которым люди приходили со своими проблемами. А потом эти целители убеждали их, что они вылечили у них болезнь, а медицинские тесты показывали, что ничего не изменилось. И после такого опыта и слухов мне было просто бессмысленно говорить нечто подобное, несмотря на то, что в моем случае болезни исчезали реально. Поэтому я и посылал своих пациентов в медицинские учреждения, чтобы не я сам, а врачи на основании медицинских тестов делали выводы о состоянии здоровья моих пациентов. В мою задачу входило только в нужный момент процесса своей работы сказать, когда и какие медицинские тесты было бы неплохо пройти. Таким образом, никто не мог обвинить меня в том, что я им лгу, о том, что они уже выздоровели. Такое заключение выдавали им врачи, имена которых я даже не знал, и которые не знали ни меня, ни того, что я делаю. И поэтому не могли бы даже при самой большой натяжке моими сообщниками в деле обманывания бедных доверчивых аборигенов, как бы этого и не хотелось моим врагам. Подобной стратегии и тактики я придерживался всегда, и это было единственно правильным решением, особенно если учесть, что врачи не могли понять происходящего с людьми, так как они в большинстве случаев даже не знали о том, что их пациенты посещают мои сеансы. Так или иначе, молва обо мне передавалась из уст в уста. За все 15 лет моего пребывания в США я никогда не помещал своей рекламы в средствах массовой информации. Очень многие говорили обо мне своим близким и знакомым, хотя было много и тех, кто никогда не говорил обо мне даже своим хорошим знакомым. Причины подобного молчания некоторых были чисто коммерческие, если так можно сказать. Дело в том, что работающий американец, вне зависимости от состояния своего здоровья, будет всем говорить, что он здоров и у него все прекрасно, даже если он болен неизлечимой болезнью. Связан такой обман с тем, что работающие на кого-то люди просто боятся, что если остальные узнают об их болезни, то это может послужить причиной того, что они могут потерять работу. А для большинства потеря работы означает потерю дома, в котором живет их семья. Возможности оплачивать медицинскую страховку, без которой им просто невозможно получить медицинскую помощь. Именно поэтому многие работающие по найму предпочитали не распространяться о состоянии своего здоровья. Особенно активным в моей живой рекламе в самом начале моей частной практики в США был англичанин Стив, который оказался очень чувствительным к моему воздействию. Он реагировал очень бурно на каждое движение моей руки. На каждое действие и очень открыто делился своим восприятием с другими. Он был в таком восторге от того, что я делаю, что рассказывал об этом всем своим знакомым, которых у него было очень много. И очень многие, испытав на себе мое воздействие, приводили ко мне своих детей, родственников и знакомых. Так что буквально в течение первой недели марта число моих пациентов возросло до 10 человек в день, а потом в течение другой недели до 15-20 человек. И хотя не все платили, но тем не менее более половины из моих пациентов платили мне за каждый сеанс, пусть относительно небольшие деньги. Но это давало возможность уже не зависеть ни от кого финансово и не ограничивать себя практически ни в чем. Когда пациенты пошли косяком, Светлане приходилось сидеть на своей табуретке с 9 часов утра до 4, а порой и дольше. Через каждые 20 минут меня ждал новый пациент. Я старался назначить время максимально плотно, и не заставлял людей ждать более пяти минут. Того же я требовал и от своих пациентов. Я уважал время своих пациентов и требовал от них уважения моего. И мне удалось добиться того, что практически никто и никогда не опаздывал. Конечно, не все всегда зависело от самого человека. Случались пробки на дорогах, ломались машины, но люди всегда звонили мне и сообщали о таких ситуациях. Я всегда старался найти для них окошко, часто даже жертвуя на это время своего небольшого перерыва. Так что очень быстро мне удалось организовать свою работу в оптимальном режиме, хотя этот режим со стороны и выглядел очень напряженным. Кто знаком с привычками американцев, тот поймет, что это такое. Американцы никогда не славились своей пунктуальностью, и вина здесь не только в их собственной неорганизованности. Когда врач назначает человеку прийти к 9 часам утра, то чаще всего пациент увидит своего врача не раньше 11 часов, и то если повезет. В Америке врачи считают, что пациент всегда должен их ждать, чтобы у них никогда не было простое. А то, что человек вынужден ждать приема врача по несколько часов, это практически никого из врачей не волновало. Главное для них было то, что ни один час их рабочего времени не остался неоплаченным. Я никогда не любил, чтобы в ожидании меня скапливались толпы людей, так как считал это в первую очередь проявлением неуважения по отношению к этим людям но требовала я от людей уважения к моему собственному времени. За все время моей частной практики в США, только несколько раз мои пациенты пробовали проявить таким образом неуважение ко мне. Помню, один раз молодой мужчина договорился со мной по телефону о своем визите. Я назначила ему день и время, когда я смогу его увидеть. И все его устраивало. В назначенное время никто не появился, и никто даже не позвонил. Меня несколько удивило такое его поведение – но я подумал, что человек просто передумал и не посчитал нужным мне об этом сообщить. Мне было немного неприятно это, но я тут же забыл об этом человеке. Каково же было мое удивление, когда этот человек появился у меня через два дня и даже совсем в другое время, что то, которое я ему назначил. И хотя в тот момент я не был занят, я отказался принять его. Я уточнил его имя, посмотрел свое расписание и спросил его, помнит ли он о том, что он должен был прийти ко мне на прием два дня тому назад и совсем в другое время. Первоначально я предположил, что он все просто перепутал, но он подтвердил мне, что он не забыл о назначенном мною и времени приема, но просто у него не получилось, и он пришел ко мне, когда у него это получилось. Такой его ответ меня немного ошарашил, и я спросил у него о том, есть ли у него телефон. Он ответил положительно, что привело к тому, что я спросил, почему же он мне не перезвонил и не перенес время своего визита. На что он ответил мне, что не посчитал нужным это сделать. После таких ответов, несмотря на то, что в тот момент я не был занят, я отказал ему и сказал, что если он хочет попасть на мой прием, то он заранее должен мне позвонить и появиться в назначенное время, а не когда ему заблагорассудится. Бывало, что люди перепутывали дни, когда они должны были прийти ко мне на прием. Но таких случаев было немного, и это не было преднамеренным обманом. А в целом мои пациенты вели себя очень организованно, и у меня практически никогда не возникало неполадок. Такая организованность и дисциплина позволяли мне максимально эффективно использовать свое время. Да и люди не теряли своего времени, зная, что они всегда попадут на прием в точно назначенное время, с точностью до минуты. Такая организация моей работы позволяла мне не только принять моих пациентов в минимальное время, но и в благодаря этому время, заниматься другими делами. Единственным недостатком такой организации было то, что мне приходилось каждые 15-20 минут включаться и выключаться. Немного поясню, что я понимаю под словами «включиться» и «выключиться». Дело в том, что рабочее и нерабочее состояние моего организма весьма сильно отличаются друг от друга. В нерабочем состоянии все мои структуры, за исключением защитных и сканирующих, свернуты. Как неразумно освещать улицы городов в солнечный день, так же неразумно ходить с постоянно развернутыми структурами и пропускать через себя в холостую мощные потоки материи. В таком активном состоянии любая даже случайная мысль на уровне подсознания может реализоваться, что совершенно недопустимо. Поэтому пока нет надобности, я хожу в свернутом состоянии. Конечно же не я сам сворачиваюсь во что-то, а сворачиваются созданные мною структуры мозга и сущности. Для всех окружающих, не имеющих возможности видеть происходящее на других уровнях реальности, мало что изменяется при моем сворачивании и разворачивании структур. Но очень часто люди чувствуют этот переход, как если бы они попали под мощное магнитное поле. Более чувствительные люди воспринимают сворачивание и разворачивание структур, как будто их сдувает без ветра. При сворачивании и разворачивании структур на мое физическое тело подается большая нагрузка, Давление может подскочить с нормального выше 200 в течение нескольких секунд. И хотя я многое изменил в своем физическом теле, тем не менее ощущения не из самых приятных. При разворачивании структур нагрузки на физическое тело получаются очень большие. Могу предположить, что похожее состояние испытывают космонавты при взлете и посадке космических кораблей. Так вот, для перехода в активный рабочий режим приходится разворачивать свои структуры. Конечно, я не разворачиваю все свои структуры, но стержень моих структур активизируется все равно, потому что моя сущность и созданные мной структуры едины. И хотя мне не нужна вся моя мощность, даже при таком неполном разворачивании, мне приходится сдерживать мощность, чтобы не допустить перегрузки человека. Даже при самой минимальной активизации своих структур, активная мощность гораздо больше, чем в состоянии выдержать большинство людей, и при работе мне всегда приходится сдерживать рвущуюся наружу мощность. Это, можно сказать, побочный эффект тех преобразований, что я сделал себе. Таким образом, во время работы с моими пациентами, мне приходилось каждые 15-20 минут разворачивать и сворачивать себя, и в развернутом состоянии еще и следить, чтобы мощность случайно не выплеснулась куда не надо. И так 15-20 раз в день, что, конечно, приводило к некоторой усталости. Когда закрывалась дверь за последним пациентом, мне хотелось одного – плюхнуться и продолжительно моргнуть эдак минут 30-40, как минимум. Это то, чего больше всего хотелось мне после окончания приема пациентов. Светлана, отсидев на стуле все это время, рвалась, размять свои затекшие от долгого сидения ноги и освободиться от вынужденного плена в кухне малютки. Так что я стряхивал себя усталость, и мы вдвоем отправлялись в город. Или если приезжал Джордж на своей машине, мы все вместе отправлялись или в парк Сан-Франциско, или в какое-нибудь интересное место. Часто после окончания приема мы ехали на какую-нибудь встречу с интересующимися моими возможностями людьми или с учеными. Очень часто мы вдвоем со Светланой отправлялись в какое-нибудь новое для нас место в Сан-Франциско. Выяснив у Джорджа, как добраться до того или иного места, мы в свободное время отправлялись на разведку боем. Конечно, это касалось мест, куда можно было добраться на общественном транспорте. Квартира, которую мы тогда снимали, была, как я уже писал, практически в самом центре Сан-Франциско и нам нужно было пройти всего три блока до подземки или Мюни, И мы садились на ту или иную линию и отправлялись на изучение города. Во многих местах город представлял собой спальные районы, в которых ничего особенного кроме жилых домов не было. Одним из первых наших таких вылазок были поездки на Мюне в район западных ворот, в торговый центр Каменный город и на набережную торговую порта Сан-Франциско. В районе западных ворот подземка выходит из-под земли на поверхность. Выход подземки выглядит как огромный зев, проглатывающий и выплевывающий поезда. Мы со Светланой тогда первый раз пытались добраться самостоятельно до торгового центра Стоунстаун. Но когда подземка выскочила на поверхность, то состав оказался в начале района Западных Ворот, и мы решили сойти именно там. Улица Западных Ворот начиналась прямо от выхода подземки, и скорее всего такое название улицы напрямую связано с подземкой так как никаких других ворот, дверей, порталов в окрестностях не было, кроме Дева-туннеля-подземки. Это мое предположение имело определенную логику. Эта улица оказалась очень уютной. Множество маленьких магазинчиков, ресторанов мексиканской, китайской, японской и других кухонь, кинотеатр, построенный, скорее всего, в начале 50-х. Маленькие магазинчики имели каждое свое лицо, и именно это и создавало особый уют. В одном из таких магазинчиков Светлана увидела женские туфли на высоких каблуках ярких цветов, которых никогда нельзя было увидеть в советских магазинах. Туфли были и ярко-красными, и зелеными, и голубыми, и желтыми. Цвета были самыми разными и неожиданными, сделанными из хорошей мягкой кожи в Китае. Цена этих туфель была удивительно маленькой, настолько маленькой, что я до сих пор ее помню. Каждая пара стоила 9 долларов. Сначала мы со Светланой не могли понять, почему такие замечательные туфли из хорошей кожи стоят так дешево. Светлана выбрала несколько пар для себя, и мы в удивлении покинули этот магазинчик. Только несколько позже стала ясна причина такой дешевизны – туфли оказались одноразовые. После одного раза использования их можно было выбрасывать. Особенно если прошелся дождик – Подошву попав в лужу, просто раскисали. После этого мы уже никогда не отступали от поговорки мы не столь богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Но в одном из маленьких магазинчиков на этой улице Светлана нашла то, что действительно и выглядело очень красиво, и было высокого качества. Там она купила и себе, и в подарок нашим матерям, моей сестре и жене моего брата Светлане, очень красивые вязаные кофты и жакеты из ангорской шерсти с вышитыми культивированным жемчугом узорами. Все было ручной работой и сделано с большим вкусом. И было любо-дорого посмотреть на эти изделия. И душа радовалась, когда я представлял, как в такой красоте будут выглядеть наши близкие. И вместе с другими подарками для всех остальных наших близких мы послали домой свои первые посылки с подарками. Послали посылки и в Литву, где жили родители Светланы и ее сын Роберт, и в Россию, где жили мои родные. Правда, мой брат Владимир в 1991 году перебрался в Харьков, купив там квартиру, но не прожил там долго. После развала Советского Союза на Украине пошли самые настоящие перекосы по отношению к русскому населению. От всех неродившихся на территории Украины требовали сдачи экзамена по украинскому языку, без которого практически не было возможности и работать, и жить в Харькове, который стал украинским только после революции 1917 года. Это произошло, когда создавался СССР, и Украине потребовался рабочий класс, у большевики от имени онного могли осуществить диктатуру пролетариата. Именно таким образом у Украины появилась вся так называемая «восточная» или «правобережная» Украина. Не спрашивая у русского народа, большевики, среди которых русских по национальности практически не было, направо и налево раздавали русские земли. Но это уже другой вопрос. Так или иначе, мой брат со своей семьей был вынужден покинуть русские земли в 1994 году, которые по воле политических авантюристов Одним рочерком пера стали украинскими, хотя никогда Украине не принадлежало, но зато хорошенько были политы русской кровью. И таким образом он со своей семьей, все члены которой родились на территории России, были вынуждены переселиться обратно в Россию уже как переселенцы и еще несколько лет ждать российского гражданства. Но все это было еще только впереди, а пока вернемся в Сан-Франциско в март 1992 года. Несколько позже описываемых событий мы со Светланой во время одной из наших вывозок добрались и до торгового центра Стоунстаун. Как я уже упоминал, подземка выходит из-под земли в районе западных ворот, и далее состав движется по поверхности. Доехав до нужной нам остановки, мы добрались и до этого торгового центра. Торговый центр Стоунстаун действительно оказался огромным, но меня в нем в основном заинтересовал огромный по нашим советским понятиям отдел электроники. Новейшие модели телевизоров, видеомагнитофоны, фото и видеокамеры, компьютеры. Все это мне было любопытно и интересно. В таких местах я мог прогуливаться довольно-таки долго, в то время как Светлане были интересны и другие места. Светлана с не меньшим энтузиазмом, чем я, прогуливалась по отделу электроники. И это радовало меня. Но у меня не получалось таким же энтузиазмом прогуливаться по отделам, которые были интересны ей. Обычно через несколько минут нашей остановки в таких местах Моя физиономия становилась кислой. Я начинал то и дело посматривать на свои часы, и через минуту-две начинал спрашивать Светлану о том, скоро ли мы двинемся дальше. Конечно, я ждал ее, сколько было нужно, но, как говорится при этом, висел над душой, что навряд ли создавало приятную атмосферу для нее. Я мог долго прогуливаться в отделах электроники, в автомобильных магазинах, оружейных, как и большинство мужчин. Я все-таки мужчина, и в моих генах многие поколения моих предков заложили любовь к оружию, лошадям, машинам. В течение многих веков и тысячелетий мои предки были воинами, защищали родную землю от врагов, и делали это с честью, проливая свою кровь, отдавая свои жизни. И мои предки впечатали в свои гены любовь к боевому другу, коню, к оружию, от которых в бою очень часто зависела сама жизнь, и в конечном счете победы над врагом. Ведь мало кто знает, что воины на уровне витязей – общались со своим боевым другом-конем телепатически. Лошадь – очень умное животное. Если человек становится другом, то более преданного существа трудно себе представить, что нельзя сказать о машине. Во время боя только полное единство, своеобразный симбиоз между человеком и лошадью позволял действовать необычайно слаженно, без той жестокости, с которой это делают сейчас. И происходило чудо – человек и лошадь становились как бы одним существом, когда быстрота и сила лошади становилась продолжением человека. При таком единстве у человека оказывались свободными обе руки. Конь немедленно реагировал с радостью на мысленную просьбу приказ своего хозяина, и такой воин становился практически неуязвим. А если к этому добавлялось еще и владение боевой магией и виртуозное владение булатными мечами, можно только представить себе, что испытывали враги, столкнувшись с таким воином. И рождались потом легенды о сказочных существах-кентаврах. Кентавры – мифические существа, так называемой древнегреческой мифологии. Но на самом деле кентавры не были мифическими существами, а были самыми, что ни на есть, обычными людьми. Но, ну, может быть не совсем обычными, если они могли общаться телепатически с животными, владели боевой магией, но тем не менее людьми. Просто племена изгоев, забывшие свои корни и потерявшие родовую память – жившие вокруг Средиземного моря, не знали лошадей. А южную ветвь русов, заселяющих современный Крымский полуостров, которые сами себя называли людьми князя Скифа или просто Скифами, называли Таврами, в соответствии с их собственным названием этого полуострова – Таврида. Именно по этой причине конный русский скиф превратился у них в конного Тавра – Кентавра. Так что далеко не всегда мифы и легенды являются выдумкой. Вот такие вот дела получаются, если немного покопать привычные для нас с детства понятия и представления. На уровне генетической памяти, закрепленной многими поколениями воинов моего рода, сохранились знания о том, как вращать мечи обеими руками. Нужно только довериться своей генетической памяти и не мешать ей. Также, сколько себя помню, всегда любил лошадей. Еще будучи маленьким ребенком, просил свою бабушку, чтобы она купила мне жеребенка, когда она спрашивала меня, какого подарка я хотел бы для себя. Когда в детстве мы приезжали к бабушке в деревню, я всегда был рад, когда она приезжала с пасеки на бричке, и потом мы вместе отводили ее лошадь на колхозную конюшню. Я всегда просил дать мне повод, чтобы именно я отвел лошадь на конюшню. И когда мне доверяли повод, с гордо поднятой головой, с гордо поднятой головой вел доверенную мне лошадь в колхозную конюшню. Для меня было не важно, что я веду под подусты непородистого скакуна, а обычную колхозную беспородную лошадь. Для меня было важно, что я веду такое замечательное живое существо. А утром бабушка уезжала на пасеку рано утром, когда я еще спал, и это меня всегда сильно огорчало. Но так уж сложилось, что мне никогда не пришлось сидеть в седле, хотя об этом я мечтал всю свою жизнь. Во Франции меня уже много лет дожидается подарок друга – жеребец англо-венгерской породы, черного цвета. Именно на таких жеребцах выезжали на сражения и витязи русов, и рыцари средневековья. Но ситуация складывается так, что я до сих пор не могу добраться до наших французских владений. А память предков говорит о том, как я должен сидеть в седле, как двигаться, как управлять лошадью без удил и так далее. Когда я даю людям, не имеющим лошадей, советы о том, как войти в контакт с лошадью, как ее нужно чувствовать и как управлять посредством мысли, оказывается, что, следуя этим моим советам, они получают то, о чем я говорил. Это подтверждает, что генная память реальна, и нужно только научиться ее слушать. Но я вновь немного отклонился в сторону, и пора возвращаться к событиям марта 1992 года. Светлане удивительным образом удавалось найти что-нибудь эдакое, что как по волшебству могло превратить самое убогое жилище во что-то необычайное, сказочное. У нее от природы безукоризненный вкус и чувство гармонии, Поэтому я был рад, когда она найдя то там то тут ту или иную безделушку и поместив ее в правильное место, превращала неказистое помещение во что-то загадочное, неповторимое. Возле торгового комплекса Стоунтаун располагался и кинотеатр, куда мы со Светланой довольно часто ходили на фильмы. И хотя мы еще не все понимали, о чем говорится на экране, по крайней мере я. Тем не менее посещение кинотеатра позволяло окунуться в языковую среду, ибо при моем общении с моими пациентами, Язык был весьма специфическим, и у меня было мало практики в обычной разговорной речи. Однажды мы со Светланой ожидали свой поезд, и на остановке рядом с нами появилась группа лесбиянок. Конечно, мы уже знали, что прекрасный город Сан-Франциско знаменит на весь мир как столица гомосексуалистов. Но даже зная это, было неожиданно увидеть женщину, постриженную как мужчина, в мужской одежде, держащую другую женщину за руку как влюбленная парочка. В Советском Союзе ничего подобного нам не приходилось видеть, и это было для нас некоторым потрясением – наблюдать воочию такое проявление нарушения законов природы. Я не буду сейчас останавливаться на этом явлении, которое является природной патологией, болезнью, хотя я и знаю причину этого явления. Просто сделаю небольшую зарисовочку по этому вопросу. Все дело в том, что такое противоречащее самой природе поведение, как мужчин, так и женщин – не является нормальным, как это пытаются навязать всем остальным определенные силы. Если у человека увеличена в два раза, к примеру, щитовидная железа, то такому человеку объявляют, что у него базедова болезнь, и начинают его лечить, вплоть до хирургического удаления части щитовидной железы. Причина таких действий в том, что чрезмерно увеличенная щитовидная железа вырабатывает такое количество гормонов, что человек начинает вести себя неадекватно, и его организм работает не на тех оборотах. Так вот, к примеру, размер гипофиза мужчины гомосексуалиста. Так вот, к примеру, размер гипофиза мужчины гомосексуалиста в 4 раза больше размера гипофиза нормального мужчины. У нормальной женщины размер гипофиза в 2 раза больше размера гипофиза нормального мужчины. И это понятно, ведь женщина, будущая мать, и ее организм должен иметь возможность обеспечить не только свое собственное нормальное функционирование, но и будущего ребенка. И то такая природная необходимость приводит к тому, что женщины находятся постоянно под гормональным прессом, максимум которого как раз и приходится на особые женские дни. В эти особые дни многие женщины ведут себя не совсем адекватно, что объясняется мощным влиянием гормонов. Можно только себе представить, под каким гормональным прессом оказываются мужчины, гипофиз которых в два раза больше гипофиза женщины. Поведение такого мужчины просто неадекватно. Это серьезная патология, которую надо лечить, и это не предположение. На томограмме такая патология видна весьма четко, но об этом знает не более 20% медиков в США, а остальные просто даже не знают об этом. Возникает только вопрос, кому выгодно объявлять явление гомосексуализма нормой человеческого поведения. И пускай при такой патологии у людей не выпячиваются глаза, как при базидовой болезни, в силу того, что гипофиз спрятан в центре головы и даже при желании большинство людей без специальных приборов не в состоянии увидеть этот самый гипофиз сквозь мощные кости черепа. Но такое недоступное для человеческого глаза положение гипофиза не означает, что увеличенный в несколько раз центральный гормональный орган человека не является патологичным. Эта патология, причем весьма серьезная, и такие люди нуждаются в помощи, чтобы их организм функционировал гармонично, без чего невозможно гармоничное развитие человека что приводит к серьезным психическим расстройствам и неадекватному поведению человека с такой патологией. И вновь меня занесло, но никак не могу пройти мимо чего-нибудь такого эдакого. Да и к тому же, как пройти мимо таких явлений, как, к примеру, гомосексуализм, без того, чтобы не обличить душу и не дать правильного понимания этого явления. Ведь больно читать, слушать и видеть льющуюся через средства массовой информации во всем мире ложь об этом, когда уже начиная чуть ли не с детских садов, детям вдалбливают в голову мысль о том, что гомосексуализм – это норма. Норма поведения, норма жизни, вообще норма во всех смыслах. И доводят все это до полнейшего абсурда, когда в школах буквально с малых лет навязывают детям эти извращенные понятия. Да так, что дети начинают себя чувствовать неуютно, если они не поддерживают своим собственным примером однополую любовь. Опросы школьников говорят о том, что… 90% из их числа хотя бы раз попробовали однополую любовь, и делали это в основном из-за того, что вести себя по-другому просто непопулярно. Таким образом физиологическая патология, причем ярко выраженная, преподносится как норма всему человечеству. И делается это по одной простой причине. Среди современной так называемой элиты гомосексуалисты всех мастей составляют уж очень большой процент а им уж очень не хочется признать, что их сексуальная ориентация является патологией и признаком вырождения, и что с такой патологией, при которой человек находится под мощным гормональным прессом, не может быть адекватной реакцией, и поэтому люди, имеющие такую патологию, не должны даже близко допускаться к решению вопросов, от которых зависит жизнь и смерть миллионов. А многие люди, имеющие такую патологию и составляют ту самую элиту, Которые принимают именно такие решения. И чтобы их никто не просил покинуть занимаемые ими посты, они и придумали свой ход, объявили гомосексуализм абсолютной нормой и даже признаком высшей расы. И теперь даже дети начинают рассуждать о своей гомосексуальной природе, когда на самом деле гомосексуализм один из ярких признаков вырождения. И именно поэтому необходимо хоть кому-то говорить об этом правду правду, основанную не на каких-то сомнительных умозаключениях а на реальных фактах, каковыми, например, является факт того, что гипофиз гомосексуалиста в четыре раза больше гипофиза мужчины, нормальной ориентации. А какие бы фантомные объяснения они придумывали для признания этого явления нормой поведения, такое поведение нормой быть не может на основании реальных физиологических процессов. Так уж получилось, что замечательный город Сан-Франциско с его довольно ровным и мягким климатом был выбран гомосексуалистами для себя как база, и он слывет мировой столицей гомосексуалистов и лесбиянок. Видно уж, очень им приглянулся этот город, что с моей точки зрения оказало ему медвежью услугу. Для нас только что приехавших из Советского Союза подобное открытое демонстрирование своей противоестественной природы, вызванной яркой выраженной гормональной патологией, было непривычно и вызвало скорее удивление, чем осуждение. Если человек чем-то болен, да еще когда болезнь вызвана таким серьезным нарушением гормонального баланса, точнее даже патологическим нарушением гормонального баланса, вызывающего серьезные сдвиги в поведении человека и в его психике, то он заслуживает только сочувствия, а не осуждения. И конечно же, если к этому подходить правильно, основательного лечения. Но современная медицина не только не может лечить подобные патологии, но даже скрывает от общества сам факт того, что подобное поведение людей является следствием патологического развития гипофиза человека по указанным ранее причинам. И могу сказать, что я не слышал и не знал в СССР о том, что существует гомосексуализм, но тогда гомосексуалисты не демонстрировали открыто свои наклонности. Вполне возможно, причина этому была уголовная ответственность перед законом за мужеложство, Так или иначе, ничего кроме недоразумения и сожаления у меня не вызывало. Когда я видел идущих мужчин, взявших друг друга за руки, или двух женщин, одна из которых изображает мужчину, но любому и каждому понятно, что перед тобой женщина. Так или иначе, излюбленным кварталом обитания гомосексуалистов Сан-Франциско стал район Кастро, который я если и пересекал, то на машине, так что Сан-Франциско в моей памяти остался красивым городом, на впечатление о котором не повлиял факт того, что гомосексуалисты выбрали его своим центром. Но тем не менее, не заметить такое явление было просто невозможно. А между всем этим, каждое утро начиналось с приема пациентов, встречи необходимых бытовых забот, который нам нужно было решать в чужой для нас стране, при полной неизвестности о том, что будет завтра. Все больше и большее число людей старались попасть ко мне на прием. Люди стали приходить ко мне целыми семьями, приводить своих детей. Я не гнался за большими деньгами. Мне нужно было показать на практике, что то, что я делаю, реально решает проблемы со здоровьем. Отличается принципиально от того, что делают другие целители, которых в Америке было не меньше, чем в СССР. Но при этом я просил своих пациентов принести мне копию их истории болезни до того, как я начал свою работу с ними и все новые результаты медицинских исследований после того, как я начинал с ними работать. И конечно же спрашивал право использовать эти данные при необходимости для подтверждения того, что я делаю для средств массовой информации. И хотя средства массовой информации не спешили освещать для почтенной публики вещественные доказательства моей работы, меня это не очень огорчало. Ведь несмотря ни на что я стал создавать свой архив и когда возникала необходимость, я доставал нужный мне файл и демонстрировал желающим получить мое лечение подтверждение моих возможностей. Когда человек видел реальные медицинские документы из американских госпиталей и частных клиник, на него это производило впечатление. Медицинские документы, которые месяц за месяцем регистрировали состояние здоровья человека и меры, которые применялись врачами, и проблема или проблемы – не только не исчезали, а становились очень часто еще более серьезными, а порой и несовместимыми с самой жизнью. А потом видел, как с началом моего лечения у людей от одного медицинского теста к другому эти проблемы начинали исчезать. Конечно, на создание такого архива ушло довольно-таки много времени, но именно благодаря тому, что с первых дней моей практики в США я ставил такой подход во главу угла, не гонясь за длинным рублем, в данном случае долларом, мне удалось создать в США репутацию целителя. И еще, столкнувшись еще в самом начале с царившим в среде иммигрантов СССР нравами, я практически не имел с ними дела. Я работал только с коренными американцами, а не с вновь испеченными, особенно если эти вновь испеченные граждане Америки, эмигрировавшие из СССР на свою историческую родину, иудеи, которая непостижимым для меня образом оказалась Соединенными Штатами Америки. Именно благодаря тому, что я с самого начала, даже не зная языка, начал свою практику с американцами, позволило мне добиться определенного успеха в этой стране, чего не смогли сделать очень многие другие, которые ориентировались на русскоговорящую эмиграцию. И хотя мне пришлось уже в который раз доказывать, что я не верблюд, я сознательно пошел этим путем, так как был убежден, что это единственный верный путь. Весь март месяц был насыщенным работой с пациентами, но и не только с ними. На нашей первой собственной в Америке базе мы в спокойной обстановке возобновили другую свою работу, которая никакого отношения не имела ни к Америке, ни к зарабатыванию денег. Конечно, эта база не была в полном смысле слова нашей, но было важно то, что мы получили долгожданную свободу и возможность самим регулировать свою жизнь. Именно поэтому в этой маленькой комнате мы со Светланой вернулись к своей другой работе. Я вновь начал изобретать новые перестройки мозга, придумывать новые структуры, искать принципиально новые методы и способы решения проблем. И все это тут же, не откладывая в долгий ящик, проверять на практике. Чаще всего в роли подопытного кролика выступал я сам. Иногда добровольно вызывалась Светлана, но только в некоторых случаях я соглашался на это. И причиной нежелания проводить свои эксперименты ни на ком, кроме как на самом себе, было не нежелание с кем-то другим делить славу, как могут подумать некоторые, а потому что я не хотел рисковать никем другим, кроме самого себя. Все дело в том, что когда я придумывал что-нибудь новенькое, неведомое мне до этого, я еще не имел никакого представления о том, как и что будет чувствовать человек, если попытается на практике реализовать мою новую идею. Поэтому когда у меня возникала очередная сумасшедшая идея, я тут же обкатывал ее на себе, производя необходимые доработки до тех пор, пока новая разработка не становилась недобной. Под понятием съедобной разработки я понимаю отлаженную и гармонизированную с организмом человека структуру, которая уже не создает никаких неприятных побочных эффектов. Дело в том, что когда создаешь что-нибудь эдакое, что никто до тебя не создавал, или ты ничего не знаешь о чем-нибудь подобном, то нет даже никаких предположений о том, как это эдакое новенькое поведет себя при реализации на практике. И поэтому очень часто при создании новых структур и качеств Приходилось испытывать много малопонятных моментов, которые требовали немедленной доводки. Эта доводка обычно заключалась в создании дополнительных структур и качеств, без которых придуманные мною новые штучки не могли не только работать, как это должно было быть по задумке, но очень часто даже работать вместе с тем, что уже было создано ранее. И только когда я на своем собственном опыте доводил свои новинки до ума, только после этого я создавал их у Светланы. Да и само такое переваривание весьма большая нагрузка и очень часто мне самому уже в достаточной степени привыкшему к таким экспериментам приходилось тяжеловато, когда на тело наваливалась невероятная усталость и слабость. И только благодаря этим моим доработкам все становилось на свои места и новая нагрузка уже не была столь тяжелой для физического тела. Чаще всего эти мои доработки были ничем иным как согласование того что уже было с новыми качествами и структурами которые я придумывал. И для такого согласования очень часто приходилось создавать новые тела для сущности, искать и находить принципиально другие первичные материи для того, чтобы создать новые тела сущности, без которых согласование было бы невозможным. Так или иначе, после создания нового требовалось некоторое время на переваривание этого самого нового, после чего все приходило в полный порядок, но уже принципиально другой порядок на другом качественном уровне. Именно поэтому все новенькое я проверял на себе самом, и только после доводки производил новые изменения у Светланы уже без всяких сопутствующих явлений. После каждого такого преобразования уже и без того немалые возможности Светланы становились еще многограннее. Возможности полного выхода из тела во время сна, да и не только, приобрели совершенно другой качественный уровень. Даже после новых перестроек мозга сущность Светланы после выхода из физического тела перестала зависеть от физического тела. Уже не имело значения расстояние, на которое сущность удаляется от своего физического тела, уже не имел значения потенциал, накопленный физическим телом за день. Все это перестало иметь какое-либо значение, ибо серебряная нить, связывающая сущности тела в результате качественных преобразований сущности физического тела Светланы, Исчезла, и вместо нее возникла прямая связь тела и сущности через созданные структуры мозга и аналогичные структуры самой сущности. При этом созданные структуры так влияли на пространство, что уже расстояние между сущностью и физическим телом вообще не имело значения. Будь то расстояние в секстильона световых лет или в микроны, это не имело никакого значения. Это во-первых. А во-вторых, сама сущность имела возможность создать любой потенциал для своей активности. При этом сущность, находясь вне тела, в то же самое время находилась в своем физическом теле. Это только на первый взгляд кажется абсурдным. Как это так? Сущность может быть или в своем теле, или вне его. Как это может быть и то, и другое, и без хлеба, как говорил Винни-Пух, отвечая на вопрос братца-кролика о том, что он предпочитает – хлеб с медом или со сгущенным молоком? Так что такое возможно не только у замечательного героя мультфильма. Просто после качественного изменения и перестроек сущности и мозга начинает работать совершенно другая физика, а точнее природа происходящего совершенно другая. И природа происходящего совершенно не имеет ничего общего с любыми земными законами природы, особенно с теми, которыми оперирует современная наука. Так или иначе, в результате преобразования сущности и мозга появляются принципиально новые качества и возможности, аналогов которым просто не существует, и в связи с этим становится весьма проблематично передать их суть привычными для большинства понятиями. Светлана, приобретая новые качества и свойства, тут же отправлялась испытывать их на практике, а так как мы практически всегда работали вместе, то единственным временем для своих собственных исследований у нее оставалась ночь точнее время сна, так как очень часто совместная работа заканчивалась поздно, порой далеко за полночь. Так что для самостоятельных исследований космоса у Светланы оставалось только время сна, и она этим временем пользовалась на всю катушку. Правда, это имело и свои последствия. Последствия такого самостоятельного освоения большого космоса проявлялись в том, что ее пеленговали и начинали самую настоящую охоту. Охотились и за ее сущностью, и за теми структурами, которые я и создавал. После того, как на нее устраивалась охота, мне приходилось вмешиваться и разбираться с охотниками. Обычно мы уже вместе выходили на охотника, и я спрашивал у него почему и по каким причинам открыта охота на нее. Основной причиной охоты практически всегда выступал уровень развития сущности Светланы и ее структуры. Я предлагал прекратить всякую охоту и тихо мирно разойтись каждому в свою сторону но практически никогда такое предложение не встречало ответного энтузиазма, и сразу же начинались боевые действия. Конечно, били меня не в шутку, а совершенно серьезно, с явным желанием уничтожить, и при этом мощные удары наносились в мои слабые места, и через совсем незащищенные участки, или вообще через то, что мне было совершенно неизвестно. Так что порой приходилось довольно туго, но мне всегда удавалось, по крайней мере до сих пор, выдержать удары, восстановить себя и и еще создать что-нибудь новое. И такая ситуация объясняется очень просто. Мой противник или противники видели то, что я имею, какими материями могу управлять и так далее. Поэтому они не лезли на рожон, а били меня туда, где я был совершенно не защищен или через то, о чем я даже не подозревал. И для того, чтобы даже просто выжить в такой ситуации, приходилось в кратчайшие сроки, буквально в течение нескольких минут и секунд, а порой и в меньшие интервалы времени, обнаружить, куда тебя бьют, как тебя бьют и, и чем тебя бьют. И не только обнаружить, но и наработать себе новые качества, которых до этого момента не было, и на основе этих новых качеств и свойств создать новые тела для своей сущности, новые структуры, с помощью которых защитить себя от ударов, направленных на твое уничтожение. Обычно те материи, которые использовались для нанесения ударов по мне, для меня были совершенно неизвестными, что совершенно логично. Но сам факт применения совершенно неизвестных для меня материй имел самые положительные последствия для меня, несмотря на то, что при этом с этими материями шла программа моего уничтожения. Само воздействие на меня неизвестными материями давало возможность мне иметь прямой контакт с материями, с которыми кто знает когда мне пришлось бы столкнуться в своей жизни, если бы я когда-нибудь с ними столкнулся вообще. А так мои враги сами давали то, что мне нужно было для ускорения моего развития. Правда при этом меня пытались уничтожить, а не подарить что-нибудь новенькое для шевеления моих мозгов, и при этом я не испытывал приятных ощущений, а совсем наоборот. Но в такой ситуации я получал возможность изучить неизвестное мне и создать на основании этого нового знания системы противодействия, довольно часто заполнив таким образом очередное белое пятно. У меня появлялось недостающее звено или ключик для создания чего-нибудь принципиально нового, и перестраивая себя в ходе сражения, я не только получал противоядие против наносимых по мне ударов, но и возможность сделать определенный скачок в своем развитии. И не так уж редко этот скачок в развитии носил, если так можно выразиться, революционный характер, в результате которого я создавал что-нибудь, ну уж совсем принципиально новое, а не усовершенствовал уже имеющееся. Конечно, каждый раз, когда мне приходилось вступать в такую войну, я не знал, чем для меня закончится такое противодействие. Но носили по мне удары для моего уничтожения, а не как на рыцарских турнирах копьем без наконечника. И наносили эти удары не малые дети, а иерархии большого космоса, и практически все они были очень высокого уровня развития, и в своих иерархиях занимали далеко не последнее место, а очень часто сами возглавляли эти иерархии». Так что, когда они наносили свои удары, надо сказать, что приятного в этих ударах не было ничего, ведь они наносились для того, чтобы уничтожить меня. У кого-то может возникнуть вопрос: а почему иерархи наносили удары? Немного ли чести для какого-то человечка с Мидгард-Земли? Немного ли он на себя берет. Все дело в том, что я как раз таки ничего на себя не беру, да и когда тебя пытаются уничтожить, то тебе не до того, чтобы выяснять, а кто этот такой тебя бьет, Какое положение занимает и почему тебя бьет? У кого-нибудь другого, может быть, эти вопросы и возникли бы, но так уж получилось, что мне было не до этих вопросов. Нужно было искать выход из положения, и таким выходом в подобной ситуации была только победа. Ведь каждая минута, даже секунда промедления, влекли за собой серьезные разрушения моей сущности и тела, и при достижении критического уровня таких повреждений меня ожидала смерть, и смерть не только физического тела. Я никогда не боялся смерти, и когда был ребенком, и не понимал, что это такое, и позже, когда стал понимать. Но понимание того, что такое смерть, не привело у меня к появлению страха смерти, а как раз наоборот, появилось осознанное понимание того, что несет с собой смерть физического тела. У меня появилось осознанное отсутствие страха смерти, который делает из человека раба. Понимание того, что такое смерть в обычном понимании этого слова – дали мне понимание того, что является смертью настоящей, если так можно выразиться. Понимание смерти настоящей, гибели самой сущности человека, после которой по-настоящему исчезает все, но и понимание эволюционной смерти не испугало меня, и когда меня пытались уничтожить именно так, то у меня страха не было вообще. Если бы во время бития у меня появился хотя бы намек на страх, я был бы уничтожен немедленно. Так что я боролся не из-за страха, а сознательно пытался не допустить того, чтобы кто-то мог захватить Светлану, и не допустить своего собственного уничтожения тоже, и возможного захвата, что для меня было бы просто немыслимо. Вот этого я не пожелал бы и своему врагу, как говорится, и я это говорю не ради того, чтобы кого-то запугать, а потому что нет ничего хуже захвата паразитами. И выяснил я это в ходе своих сражений с теми, кто нападал на Светлану во время ее путешествий с сущностью. Практически все те, кто начинал на нее охоту, в прошлом были светлыми иерархами, которых теми или иными подлыми способами захватили космические паразиты. И захватывались они аналогичными способами, какие опробовали и на мне через белые эволюционные пятна, или попросту пробелы в развитии, или через неизвестное. Именно поэтому для меня не оставалось ничего другого, кроме как сражаться, когда нападают. И это не потому, что я сам люблю драться, а как раз-то наоборот. Я всегда предпочитал решать любые проблемы мирным путем. Путем восстановления истины, а не путем компромиссов или сомнительных во всех отношениях сделок. Но черные иерархи или контролируемые черными захваченные белые иерархии в подобных ситуациях предпочитали военные действия, когда их припирали к стенке фактами и логикой. Вообще-то очень часто во время мирных переговоров черные изучали меня и выискивали в моих структурах слабые места, про белые мне неведомое, что было им хорошо ведомо. Это было всегда их коронным ходом, когда они получали возможность изучить свою очередную жертву, и только после того, как они находили очередную Ахиллесову пету, мирные переговоры прекращались и наносились удары на уничтожение или захват, в зависимости от того, что им было нужно». Иногда они наносили удары, чтобы вынудить своего противника задействовать резервы или скрытые от них возможности и качества, чтобы потом уже наверняка захватить или уничтожить своего противника. Так что черные иерархи вступали в переговоры не ради выяснения истины, а для того, чтобы иметь достаточно времени для изучения своей жертвы. И только после того, как они получали в свои руки абсолютное преимущество – только тогда они прерывали или быстро сворачивали переговоры и начинали военные действия. И как мне удалось выяснить, на своем собственном опыте такая тактика их практически никогда не подводила. И причина этому была в том, что большинство светлых иерархов развивались в относительно мирных условиях. Под относительно мирными условиями я подозреваю условия их развития. Почти все из иерархов света проходили свой эволюционный путь в высокоразвитых цивилизациях, когда им не приходилось развиваться в постоянном контакте с паразитическими системами, и именно это стало их охелесовой петлей. Все дело в том, что при самостоятельном развитии практически невозможно не создать эволюционных пробелов и провалов в фундаменте своего развития. Ведь для того, чтобы наработать себе новые свойства и качества, необходимо на них сначала каким-то образом наткнуться. А для того, чтобы на что-то наткнуться, нужно каким-то образом обратить на это внимание. Обычно это происходит во время решения той или иной задачи, и таким образом получается, что развитие светлого иерарха определяется кругом тех задач, которые он смог решить на своем пути развития, и такой вывод просто очевиден. Проблема лишь в том, что как бы ни был развит светлый иерарх, ему не приходилось сталкиваться с решением всех возможных задач, и тем более с тем, что никак не могло относиться к кругу проблемы задач, с которыми ему приходилось сталкиваться. И это естественно, но это создает условия для появления в эволюционном фундаменте эволюционных пробелов и брешей. На начальных этапах эволюции светлых иерархов у них не было космических или планетарных паразитов, которые своими ударами выявляли бы у них эволюционные пробелы и бреши. В результате этого они продолжали свое развитие с пробелами в своем фундаменте, и чем дальше шло развитие этих светлых иерархов, тем таких пробелов становилось все больше и больше. Именно поэтому относительно малоразвитые космические паразиты получали преимущество при нападении на светлых иерархов, как это и не выглядит странно на первый взгляд. Когда паразиты наносили удары по высокоразвитым светлым иерархам, у последних просто не хватало времени на то, чтобы залатать все дыры в своем эволюционном фундаменте. А в силу того, что большинство из этих светлых иерархов были очень высокого уровня развития, то таких эволюционных брешей и пробелок в их фундаменте было очень много, и все они качественно отличались друг от друга и были совершенно неизвестны для них. Так что в такой ситуации их эволюционные преимущества становились их слабостью. И еще момент. У большинства светлых иерархов не было надобности что-то создавать в течение нескольких секунд, и тем более так много. Именно некоторая медлительность и множество задач, которые нужно было решать практически одновременно, и делали высокоразвитых светлых иерархов уязвимыми для действий паразитов. Если бы у светлых иерархов было бы больше времени на решение возникших проблем, или проблем было не столько много, и не надо было бы перестраивать свой фундамент с самого начала своего эволюционного пути, космические паразиты не имели бы даже малейшего шанса захватить любого из них. Но, к сожалению, все было именно так, как я описал. И у светлых иерархов просто не было почти никакого шанса в такой ситуации. Но это не значит, что они не боролись до последнего. Мне, в отличие от большинства из них, в кавычках повезло, если можно так сказать. Наша Мидгард-Земля оказалась полностью захвачена социальными паразитами и их хозяевами из большого космоса. Поэтому, когда я начал свое развитие, мне с самого начала пришлось столкнуться с этими самыми паразитами и их методами. Именно этот факт и то, что мне удалось создать свою собственную систему развития, которую мне постоянно приходилось изменять и усовершенствовать в связи с решением возникающих передо мной задач и во время моих столкновений с паразитами, у меня подобной проблемы не возникало. И это было связано с тем, что мне с самого начала своего пути пришлось сражаться с паразитами. И С самого начала я познакомился с их тактикой и волей-неволей, пришлось научиться быстро реагировать, в чем мне в немалой степени помогали созданные мною структуры мозга и тот факт, что я с самого начала создавал свой эволюционный фундамент динамичным и гибким. Так что, когда по мне наносили удары, я получал возможность изучать неведомое мне до доцель и создавать защиту от ударов, нарабатывая себе новые свойства и качества. И очень часто полученные таким не совсем обычным способом Новые качества давали мне возможность продолжить свое развитие, развитие по новым для меня направлениям, что очень часто приводило к принципиально новым решениям, за которым следовало принципиально новое изменение мною всего своего фундамента. Нередко такое происходило и в момент боевых действий, что обычно позволяло мне очень быстро разобраться со своим противником или противниками. Но я уже прекрасно знал, что большинство иерархов темных сил – это захваченные и управляемые паразитами светлые иерархии, и что это не они наносят удары по мне, а те, кто ими манипулирует. Поэтому сражаясь с ними, я не ставил своей задачей уничтожить их, а наоборот – освободить их от управления паразитами. Во время боевых действий я не только ремонтировал себя, не только создавал новое, закрывающее пробелы и бреши в моем эволюционном фундаменте, но и искал у своих невольных противников систему. Систему, с помощью которой паразиты управляли их действиями и начинал свертывание этой управляющей системы, чтобы вернуть свободу этим жертвам космических паразитов. И несмотря на то, что меня били нешуточно, я был всегда искренне рад, когда мне удавалось освободить еще одно прекрасное существо от иго паразитов. После снятия контроля паразитов освобожденные иерархии горели желанием бороться с паразитами, чего бы им это ни стоило, и обращаясь ко мне с просьбой присоединиться к тому, что мы делали вместе со Светланой. Таким образом, после каждого такого сражения я не только получал радость от того, что мне удалось освободить еще одного светлого иерарха от жуткого плена, но и получал еще друга и соратника в борьбе с космическими паразитами. Одними из первых иерархов стали Йорк и Дарк. Так, по крайней мере, звучат их имена в максимальном приближении на русском языке. Не стоит искать в их именах английских корней, как может возникнуть желание у некоторых, просто имя каждого иерарха отражает его эволюционный уровень. И, конечно же, гораздо более сложно, но в упрощенном варианте, в словесном коде, эти имена наиболее близки такому звуковому варианту. А в реальности имена этих существ представляют собой сложнейшее переплетение структуры материй, своеобразный объемный символ который полностью отражает уровень развития своего хозяина. Просто мы на Мидгард Земле привыкли к тому, что у каждого из нас есть имя в словесном коде. И в силу привычки мы и обращались к своим друзьям по их именам, прекрасно понимая, что эти имена чисто символические. И что самое важное, имя иерарха меняется каждый раз, когда у него происходит переход на следующий более высокий уровень развития. И поэтому такие условные имена позволяли избежать постоянной путаницы вызванные тем, что эволюционные скачки у наших соратников и друзей стали происходить очень уж часто. После освобождения от контроля паразитами, обретший свободу светлый иерарх, практически всегда проявлял желание не возвратиться к своим обязанностям, которые у него были до захвата, а горел желанием лично участвовать в очищении космосов от паразитов. Ну и тому было несколько причин. И одна из основных заключалась в том, что они считали своей личной ответственностью борьбу с космическими паразитами, чтобы не допустить того, через что им приходилось проходить самим, будучи захваченными этими самыми паразитами. Ведь среди них были не так уж много счастливчиков, если их, конечно, можно назвать счастливчиками, которые ничего не помнили о том, что происходило с ними после того, как они были захвачены паразитами. Для них был просто провал в памяти, и в этом было их счастье. Потому что всех тех, кто был захвачен паразитами, и в тех случаях, когда паразиты не могли использовать их возможности для своих целей, выключив их сознание, ожидал ничем не заслуженный личный ад. В таких ситуациях паразиты управляли их действиями, не отключив сознание. И именно это было самое страшное, что только можно представить себе. Можно только предположить, через что этим иерархам пришлось пройти когда они видели, как их собственными руками уничтожалось все то, что им было дорого, когда они понимали, что их собственными руками убивали тех, кто им был бесконечно дорог. Я уже писал об этом ранее, но каждый раз, когда приходилось сталкиваться с чем-то подобным, всегда возникало чувство негодования и желание как можно быстрее разделаться с подобной мерзостью, которой являются паразиты. Если только понимание методов действия космических паразитов вызывает столь сильную реакцию – то можно себе представить, какое сильное желание положить конец подобному возникало у тех, кто на самом себе испытал эти изуверские методы. Именно с этих двух существ, Йорка и Дарка, началось так называемое «белое братство воинов». После своего освобождения и первый, и второй заявили о том, что они считают своим долгом борьбу с социальными паразитами космоса. И они решили присоединиться к тому, что делал я и Светлана. И первое, что они попросили меня, так это создать им фундамент, аналогичный моему. Именно аналогичный фундамент, а не тождественный моему, в силу того, что их фундаменты изначально отличались от моего. Так уж получилось, что мне случайно или не очень удалось создать действенную систему противостояния паразитам, и эта система оказалась весьма эффективной. Так что по просьбе Йорка, а затем и Дарка, я произвел для них полную перестройку их эволюционного фундамента, и наработал им созданные мною структуры мозга, а они поделились своими наработками, что дало мне много пищи к размышлению и стало причиной создания новых структур и качеств, новых тел сущностей для меня самого. Так уж повелось, что каждый из зарождающегося белого братства немедленно делился со всеми остальными своими новыми идеями и разработками, своими новыми находками. Ни у кого не возникало желания сохранить новое только для себя любимого, все были готовы не на словах, а на деле пожертвовать собой ради спасения другого. Возникла истинная браса воинов не ради своей собственной выгоды, а ради того, чтобы освободить вселенную от мерзости социальных паразитов на любом уровне. Так уж получилось, что Светлана со своим любопытством и жаждой познания нового стала своеобразной лампочкой, на которую слетались охотники за структурами и ее сущностью. А ее структура и сущность постоянно обновлялись, после очередной игрушки, придуманной мною, или новой перестройки сущностей и структур мозга. Ко всему этому еще добавилось и то, что наши новые друзья, приобретенные столь необычным способом, дарили ей и мне дубли своих сущностей, которые я сливал в единое целое с уже имеющимися у нас. Дарили и мы им дубли своих сущностей. Короче, шло братания на уровне сущностей, с чем мне ни разу не приходилось сталкиваться ранее. Братание сущностью – это что-то необыкновенное, когда ты становишься частью другого, а другой – частью тебя. По сравнению с этим, братание, связанное кровью, которое хорошо известно на мидгард земле выглядит детской игрой. При братании сущности любой вид предательства становится просто невозможным, оно становится равносильно предательству самого себя потому что если что-нибудь случится с твоим побратимом по сущности, то же самое испытаешь и ты сам, и через такую связь мгновенно сможешь прийти на помощь своему побратиму, чтобы спасти его и тем самым себя самого. Довольно часто космические паразиты по тем или иным причинам уничтожали светлых иерархов и после уничтожения использовали эволюционные наработки этих иерархов, свернутой структуры в виде кристаллов и сами сущности как источник потенциала. Другими словами, после уничтожения так называемых физических тел светлых иерархов, паразиты превращали сущности уничтоженных иерархов в своих рабов, а их структуры в свое оружие. Когда приходилось сталкиваться с такими космическими паразитами, то после борьбы с ними от них оставались только свернутые структуры порабощенных светлых иерархов и их сущности, уже освобожденные от такого ужасного рабства. Обычно при столкновении с космическими паразитами разных уровней, я запускал процесс обратного раскручивания до точки отклонения от гармоничного развития. Таким образом, я не допускал полного уничтожения существа, пускай и стоящего на стороне космических паразитов. Ведь моей задачей было не уничтожение, а не допущение паразитических действий. И я убежден, что предоставление второго шанса пойти по светлому пути лучше примитивного уничтожения. Ведь каждое существо имеет уникальную природу – и было бы досадным терять уникальность из-за глупости носителя этой уникальности, а второй шанс возвращения в точку отклонения от светлого пути развития при недопущении возврата к паразитизму, на мой взгляд, оптимальное решение. Правда, случалось, что после запуска программы раскручивания до точки отклонения практически ничего не оставалось от того или иного иерарха паразитов. Но в подобной ситуации другого выхода не было, по крайней мере я такого не нашел. В результате таких моих действий освобождалось много структур, кристаллов, как похищенных у светлых иерархов, так и уничтоженных ими. Если владельцы похищенного были еще живы, то я возвращал им похищенное у них. Если владельцы были уничтожены паразитами, то я полностью восстанавливал жертвы космических паразитов, включая их физические тела. Но бывали случаи, когда после освобождения сущности из рабства космических паразитов те отказывались от восстановления физического тела и очень часто просили слить их сущности с нашими сущностями. И это несмотря на то, что я им объяснял, что в случае слияния их сущности с моей или сущностью Светланы, они перестанут существовать как независимые личности, а станут только частями моей личности или Светланы. Тем не менее, было достаточно много освобожденных сущностей, которые настаивали, несмотря даже на такие аргументы, и просили слить их. Они предпочитали раствориться в других сущностях, и приходилось исполнять их желания, хотя я и был всегда против такого растворения одних сущностей в других, ведь для обмена качеств вполне достаточно создания точной копии сущности. Так что по тем или иным причинам некоторые из освобожденных из рабства паразитов сущностей все же настаивали на своем слиянии с моей сущностью или Светланы. Может быть хоть таким способом, став частью другой сущности – они хотели бороться с космическими паразитами, погубившими их. Все эти сущности светлых иерархов, которые желали быть восстановленными, получали новое физическое тело. При этом я не только восстанавливал их в том виде, в каком они были на момент захвата космическими паразитами, но и полностью перестраивал их эволюционный фундамент, чтобы ничего подобного не могло бы случиться с ними в будущем. Кроме этого, я проводил эволюцию их сущностей и тела по максимуму с момента их порабощения космическими паразитами и до современного момента. Это то немногое, что я мог для них сделать, чтобы хоть как-то нивелировать, компенсировать тот ужас, те потрясения, те мучения, через которые им пришлось пройти за время этого ужасного рабства, которое продолжалось порой миллиарды лет. В результате этого светлые иерархи возвращались к своей деятельности – но уже вооруженные новым оружием против космических паразитов. Те сущности, которые отказались от восстановления, навсегда стали частью меня или Светланы. Я помню, как Светлана в первый раз разворачивала в себе память слившейся с сущности. Невыразимые словами страдания и боль отразились на ее лице. Глаза наполнились слезами, и слезы ручейками потекли из уголков ее изумительных глаз. Для нее было невыносимо продолжать разворачивать, Память погибшего невообразимо давно женского существа и видеть все случившееся глазами слившейся с ней сущности, которая теперь стала частью ее. Несколько минут такого просмотра выжили ее полностью как сильнейший стресс. Ведь такое разворачивание памяти – это не просмотр задушевного фильма с обязательным хорошим концом. Просматривая фильм, человек может сочувствовать происходящему на экране, даже пустить слезу, и это нормально. Но при развертывании памяти ты не сторонний наблюдатель волнующих событий, а сам становишься их участником. В фильме актеры только играют страдания, только изображают боль и испытываемые мучения, в то время как при развертывании памяти ты все происходящее ощущаешь на себе самом, причем на полную катушку, все как в реальности. И это несмотря на то, что все это происходило давно и не с тобой, но когда это в тебе, то это уже не имеет значения, с кем и когда это происходило. Человек все ощущает каждым своим нервом, каждой клеточкой своего тела, каждой частицей своей души. Так что принять кого-то в себя означает еще и принять всю боль, всю тоску, все страдания того, кого принимаешь, а это уже далеко не каждый может вынести. Правильно будет сказать, мало кто согласится принять в себя все эти страдания, которые продолжались нередко, многие миллионы, а порой и миллиарды лет. И все, что происходило за эти невероятно для обычного восприятия отрезки времени, разворачивалось в течение всего нескольких минут. И при сохранении всей остроты и яркости событий, эти отрезки времени наполняющих. Прожив таким необычным образом события далекого прошлого светлого иерарха, становишься и сам непосредственным участником этих событий, как будто ты сам принимал в них участие. А когда сущность светлого иерарха становится частью тебя, то и весь жизненный опыт этого существа становится уже твоим жизненным опытом. Вся боль твоей болью, все страдания твоими страданиями. Ибо ничего другого не может быть у истерзанной души светлого иерарха, сущность которого поработили космические паразиты, а его самого уничтожили. Так что, несмотря на ни с чем не сравнимую радость от происходящего в большом космосе и радость освобождения захваченных космическими паразитами светлых иерархов, Присутствовала и горечь от прикосновения к тому, что этим светлым иерархам пришлось перенести, через что пришлось пройти во время рабства. Когда соприкасаешься с таким, исчезают даже остатки жалости к паразитам, попытки объяснить их действия непониманием того, что к чему, из-за невежества и неразумения. Социальные паразиты, вне зависимости от того, космические они или земные, прекрасно знают, что они делают и как, и с ними нужно бороться без всякого сожаления но ни их методами, ни средствами, иначе борец с мерзостью сам превратится в такую же мерзость. Просто при правильном понимании и необходимых знаниях и умениях можно до самого корня очистить Вселенную от паразитов и не стать их аналогом. Никогда нельзя допустить появления ненависти к этим монстрам, ибо ненависть и другие отрицательные эмоции, вне зависимости от того, что причины для этого могут быть более чем обоснованные, недопустимы. Все эти отрицательные эмоции – двери для атак космических паразитов и прямая дорожка для превращения себя в одного из них. Так что для любого светлого иерарха важно не превратиться самому в зверя, видя то, что зверь вытворяет. А это не так уж и просто. Видя все зверства и мерзкие деяния паразитов, не ожесточиться сердцем самому, не превратиться в безжалостную карающую машину, которая неизбежно после кары, заслуживающих наказания. Будет продолжать поиск нового врага для наказания. Очень важно, сражаясь с драконом, не превратиться самому в дракона. А для этого необходимо полностью управлять своими эмоциями и не допускать, чтобы последние, хоть на мгновение, получили контроль над твоим разумом. И конечно же необходимо спокойно разбираться с каждым конкретным случаем. И не махать кулаками сначала, а думать потом, даже в тех случаях, когда по тебе уже колотят кулаками другие. Именно благодаря тому, что мне пришло в голову еще летом 1987 года при решении проблемы с Юрием, найти решение проблемы через эволюционное возвращение всей системы в точку отклонения от светлого пути развития целой цивилизации, именно благодаря этой идее и потому, что тогда мне удалось эту идею реализовать. Даже несмотря на то, что при воплощении этой моей идеи в жизнь, мне пришлось пережить несколько малоприятных моментов, связанных с тем, что от чрезмерной нагрузки выгорели нервы в моей правой руке, и процесс выгорания нервов сопровождался далеко не самыми приятными ощущениями. Мне тогда, несмотря на неожиданные для меня малоприятные побочные явления, все же удалось довести дело до завершения, и только после того, как я завершил начатое мною дело, появилась возможность заняться своими производственными травмами. В результате удачного завершения мною уже поставленных задач Удалось не только найти принципиально новый метод борьбы с космическими паразитами, но и внести некоторые усовершенствования в свои собственные структуры и нервную систему. Это было началом нового пути борьбы с темными силами, которого никогда не было ранее. Именно благодаря такой стратегии борьбы с паразитами, мне и удалось освободить от контроля паразитов захваченных ранее светлых иерархов, которые немедленно присоединились к тому, что мы делали со Светланой. Такая работа стала для нас со Светланой главным делом жизни. Все остальные дела были только неизбежной необходимостью, и это не было связано с тем, что таким образом мы пытались убежать от проблем реальности, вовсе нет. От желающих пройти курс лечебных сеансов в марте месяце у меня не было отбоя. И хотя мне не платили миллионы за мою работу, но тем не менее денежные проблемы ушли в прошлое, пусть и недалекое прошлое первых двух месяцев пребывания в США». Даже при том, что не все из моих пациентов платили мне за мою работу, я зарабатывал в день не менее того, что я заработал за весь февраль. А это уже для Америки тех лет считалось большими деньгами. Так что именно благодаря тому, что финансовая проблема свалилась с моих плеч, стало возможным возвращение к работе в космосе. И это действительно было делом жизни моей Светланы. Именно в Сан-Франциско, где мы с женой оказались по воле его величества случая, который чаще всего оказывается еще не проявленной закономерностью, у меня и Светланы жизнь в космосе стала основной, в то время как привычная всем земная жизнь только неизбежной необходимостью. Это не значит, что дела земные стали для нас неинтересными и ненужными. Конечно же нет. Просто то, что происходило в космосе, стало для нас наиболее важным делом нашей жизни, и, как показало потом будущее, Именно то, что мы делали тогда в большом космосе, стало фундаментом того, что стало необходимым сделать и на Мидгард Земле. Проявился необычный феномен: чем дальше своими действиями мы продвигались в большой космос, тем ближе оказывались к Мидгард Земле. Чем дальше погружались в прошлое вселенной, тем больше находили связи происходящего на все той же Мидгард Земле. Все это было не просто удивительно и интересно, все это было еще и невероятно. Но все это понимание происходящего было в будущем, а весной 1992 года мы со Светланой каждый день с нетерпением ждали свободного момента, чтобы погрузиться в невероятный круговорот событий вселенных, чтобы погрузиться в невероятный круговорот событий вселенной, непосредственными участниками которых мы были сами, и где нас ждали верные друзья-соратники. На этом пока все, продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.